Всем привет, меня зовут Роман Переборщиков, я руководитель просветительского проекта «Курилка Гутенберга», и это наш подкаст «Станченов», в котором мы приглашаем ученых, популяризаторов, представителей науки поговорить о науке. И сегодня наш гость Елена Сударькова, старший научный сотрудник Дарвинского музея, популяризатор науки и антрополог. Привет, Лена. Привет. Меня а, забыли представить, как всегда. Да, и, и, конечно же, мой соведущие Игорь Тирский. Значит, привет. привет. А, первый вопрос. Откуда произошел человек? Да что ж такое? Это, вообще я хотел задать первый в, вопрос. С места потому, карьер. Что не, ну, это давай моя ты. была стезя. Да. Игорь а, такой, Лена, откуда произошел человек? Да. Нет, не совсем. Я вот э, ехал пока сюда в студию, думал вообще об антропологии в целом а науке, вот, а если перевести антропологию, ну, как обозначение, да, то есть логос учение антропа — это, ну, человек, да, учение о человеке, грубо говоря, или антропоцентрично, вот есть принцип, например, да, или там что-то еще, вот, получается, это что-то о человеке, учение о человеке, возможно, и получается, у нас есть много наук, Таких как, например, история, география, биология, археология, еще много наук, которые изучают человека, в том числе там, раскопки ведут, еще что-то делают, изучают эволюцию человека. Чем антропология выделяется среди этих наук, почему ее нужно выделить как отдельную область, отдельно изучать, возможно ли… Нужно ли антропологию, например, преподавать в школе, например, как историю, географию, биологию и другие науки? И в целом, что нужно знать людям об антропологии? Вот любому человеку, которому встретим на улице, поймаем его и говорим, что ты знаешь об антропологии? Он говорит, вот я знаю это, это, это, потому что я имею общее представление о мире. Вот. Ну, начать. И вообще вопрос для меня болезненный, потому что антропологии тоже разных много, и мне часто задают вопросы как социальным антропологам, культурным антропологам, а я физический антрополог, и я, так. да, у меня есть какое-то общее образование, но я не специалист в других видах антропологии гуманитарных, и я не могу отвечать на эти вопросы э, компетентно достаточно, но я обычно, собственно, пытаюсь с них уйти, вот, именно говоря то, что сейчас говорю, вот. Антропология, ну, у нее а, классное собственное место внутри биологии. Она пользуется достижением всех технолог, которые ты перечислил. То есть, естественно, что мы зависим ну, от географии в большей степени, от химии, физики в большей степени, от археологии очень сильно, потому что в России, в принципе, антропологи обычно ездят вместе с археологами. У нас редко бывают, после Советского Союза, редко бывают, собственно, антропологические экспедиции. Обычно экспедиции археологическая антропологи ну, вот. А, и, ну... Разве что вот история. Когда история вступает в дело, антропология резко отходит на второй-третий план. То есть если есть исторические документы, и люди что-то писали о том, почему они кого-то как-то хоронят, почему они кому-то там режут репанации и кого-то как-то лечат, то э, биологические знания только проверяют, правда ли на документе написали. Но э, они уже не остаются единственным источником информации. То есть у нас появляется текст, который люди сами как бы создавали, что ну, тоже ценны. Ценная, как бы находка, хотя допускать больше искажений лжи, чем когда ты изучаешь кости, гены, и э, человек не может тебе сказать неправду, уже как бы не хотел. Вот. Нужно ли антропологию преподавать в школах? На мой взгляд, да, на мой взгляд, это очень печально, что ее, ну. В разных школах сейчас очень разные программы по биологии, но из старших классов у многих биологию ужали, и, а там, где даже не ужали, часто антропологию просто вынесли, потому что ну, есть теория эволюции, и там нетрудно сопоставить факты, вообще, примерно откуда взялся человек, возвращаясь к самому первому вопросу, глядя на все остальное, что мы знаем о животном мире. Вот. Но это довольно, на мой взгляд, обидно. Мне кажется, что это довольно полезная глава, да, и хотелось бы, чтобы люди понимали, чем антропология занимается. А самое интересное, третье, это, в принципе, не совершалось в том вопросе, но я все таки uh -huh. это добавлю, что Физическая антропология, она не сводится к происхождению человека, на самом деле. Это то, что Люди, которые вообще не знают, что есть такая наука, они часто и говорят: вот она занимается, как это обезьян до человека, сколько там было ступеней, кто чего делал, вот, и кто как жил. Но, вообще-то, принципиально, она еще занимается, например, расообразованием. Хотя там в мире это такая тема спорная, но на пространстве бывшего Советского Союза нет проблем изучать происхождение этносов или расовых вариантов, каких-то небольших, к счастью, все еще. Занимается приматами. Моя область антропологии, где я действую как супер -ми микро нано пика ученый но тем не менее, какая-то небольшая величина. вот Это приматы. Их происхождение, их развитие, их эволюция. И мне кажется, супер важно, ну, для меня это важно, что человек не является суперспецифическим животным, что многие законы, которые действуют на обычных обезьян, они действуют так же хорошо и на него. вот И также еще есть такая область морфология человека. Они вообще, по-моему, мало кто знает, ну, кроме антропологов и кроме тех, кто попал к нам в руки по, -по этой стезе. вот Как бы мы выявляем я бы сказала, человеческую норму. Медицина занимается патологиями, антропология, изучая современных людей, современные разные обмеры, состояние разных органов, там, структуру мозга и так далее они как бы говорят, что ну, за последние триста лет, да, мы имеем тренд акселерации, мы видим, что норма стала другой, дети раньше созревают, люди вырастают более высокие по всему миру, в городах и в деревнях, вот. то есть есть какие-то тренды, которые антропологи пытаются улавливать для нашего вида сейчас, что нормально, что мы можем считать нормой, вот. ну и, и, как бы я не знаю, сколько это из этого есть важное следствие, которое сейчас тоже у нас в стране не так развито, хотя в Советском Союзе это была супер мощная школа и антропологи туда валили, ну, Кучами, хотя как бы сейчас тоже, наверное, не так, ну все это не так раскручено. Это эргономика, что нам нужны сетки одежды, нам нужны стулья, столы, правильно и так далее. Но мы сейчас все это не очень интенсивно производим, честно говоря. Но когда все это производилось, нужно было понимать, какие у тебя люди, ты для каких школьников стулья делаешь, а не каких у тебя габаритов и как они двигаются во время занятия, то есть тебе что надо им предоставить. И это то, чем вообще-то раньше занималась антропология. Это была такая прикладная наука для народного хозяйства, можно сказать. Да, в том числе. А сейчас она выродилась и в какую-то фундаментальную, можно сказать, науку. Ну, ну она не совсем выродилась. Во-первых, в мире все таки есть эргономисты разные, функциональные дизайнеры, и некоторые из них имеют антропологическое образование. Например, один из моих однокурсников, Антон, работает, он разрабатывает вертолетные кабины. То есть он сейчас делает в России, он производит ни стулья, ни одежду, да, это как бы ближе к а, военной области, но тем не менее. Он производит летолетные, рассчитывает вертолетную кабину, чтобы у пилота была максимально комфортная жизнь, и все было максимально логично и понятно, юзерфренды. Поэтому я к тому, что это не то, что совсем пропало, просто ага. это сильно уменьшилось. Раньше это была важная часть антропологии, сейчас это маленькая часть. Ага. Очень забавно звучит. — Антропология выродилась и стала фундаментальной наукой. <свят> <свят> это мне очень понравилось. — Но я имею в виду, что она стала такой неприкладной, то есть, когда мы вот взяли и сразу инновацию, сразу вот в производство пустили, сразу что-то сделали, вот сидит антрополог, тут сразу завод рядом стоит, или что-то в этом духе стулья производит. А именно, что человек сидит в кабинете где-то там у себя, что-то проводит исследования, и она не, никак не, на нас не влияет пока. Вот через 20-30 лет может повлияет. Типа как физика, например. — Мне еще. кажется, что это очень, кстати, важно, что у людей должно быть понимание, что в науке есть прикладная и фундаментальная часть, потому что, собственно, когда разговариваешь ну, с людьми, которые науки симпатизируют так или иначе, от них слышишь, собственно, две вещи. Либо наука такая полезная, она дала нам пенициллин, анестезию, ракеты, ну, в общем, куча разных классных вещей, смартфоны. Вот. А с какими людьми, которые не любят науку, разговариваешь, они говорят, да что она дает? Там ученые сидят, изучают количество, там, блин, видов 40-ножек в этом лесу. Кому это надо? Какая разница, их 100 или 112? Ну, в смысле, что изменилось в мире, когда накрыло эти лишние виды? И дело в том, что оба представления науки, ну не то, что верное, но в смысле, она правда есть прикладная, которая сразу превращается в новации, сразу там люди, ну не сразу. Ну, хотя иногда быстро, как наши вакцины текущие. Ну, в общем, люди быстро видят результаты какой-то уч работы ученых. А есть наука, которая очень долго не, не превращается, или никогда. Хотя тоже не предскажешь. Вот в истории физики мы знаем, что иногда вещи, открытый мир на атом, казался, там, Резерфорд говорил, что ну никогда мы не сможем это применить, это просто теоретически все размышления и рассуждения. Здорово, что мы знаем теперь, как атом устроен. Ну, кому то нафиг надо? Ну, через 58 лет смогли применить. Вот, да, в том-то и дело, что сейчас там у людей, ну, как бы, у прогрессивной человечества вся ставка на то, что мы когда-нибудь перейдем сильно на атомную энергетику, что она возьмет на себя огромный буст вообще производства энергии в мире. Вот. Резерфорд Фолд был бы в шоке, если бы мог об этом узнать, что когда-нибудь будет именно так, я думаю. Ну, сейчас, я думаю, большинство уже про зеленую энергетику так думается. Да, Игорь? Очень спорная ситуация про энергетику вообще. Но я думаю, это в контексте нашей беседы, но в любом случае, если... Какие знания, вот ты говоришь, что было бы здорово, если бы народ знал антропологию, а что именно... Надо знать. Топ-10, так сказать. Ну, то топ-3 да, топ да, да, топ направления, антропология, в которых человеку надо, ну, то есть, какие-то основы, так Но скажем, Которое мир... миропонимания, которое надо человеку знать. Ну, там скажем... например, физика, да, что мир состоит из атомов, да, что вот у нас там законы существуют. Там, ну, -то, то, что да, мы живем стоит... не в мире магии, да, а, да, как бы да, это да. объясняет физика. Она говорит, да. что, что все подчиняется закону. И вот там, например, антропологии тоже, наверное, такие есть законы, или и, и, и, и, а, выводы эм... В принципе, есть, но мне кажется, что а, антропология включает в себя анатомию. Когда антропологов учат, анатомии очень много, очень разной. Ну, понятно, что если человек знает анатомию, а еще лучше цитологию и хотя бы немножко биохимию своих клеток это, конечно, сейчас утопическая история. Но он <laughs> лучше будет обращаться с тренировками, едой, образом жизни и лекарствами. Ему будет понятно, что он с собой делает, когда что-то делает. Вот. Но ну, это не чисто антропология, окей, но анатомию точно. Хотелось бы, чтобы люди неплохо знали. Это, это правда, школьная школьной пока никуда не делось. В общем, у всех есть хорошая возможность. А, хорошо бы, чтобы люди представляли себе, в каком а, порядке у нас появлялись а, какие особенности, по сравнению с другими обезьянами. Ну, то есть такое вот общее появление гоминид, гоминидной триады, да, ноги, руки, голова а, принципиально. Я думаю, что хорошо бы, чтобы люди представляли себе, какой долгой была наша обезьянья история, какой долго была история охотников-собирателей, какая маленькая, коротенькая историческая история, <смех> исторический период последний, когда мы что-то пишем в своей жизни, что-то рассказываем, потому что люди о себе из-за нашей ну, как бы, высокоразвитой раздой культуры люди думают, что они какие-то высоко существа, супер-интеллектуальные, супер-рациональные, очень крутые, и, в общем, ну, вот, управляют миром, как хотят, там, ну и так далее. Хотя на самом деле это все э, недавно, во-первых, появившаяся власть, во-вторых, она скорее всего, в истории это будет ну, относительно короткой. Ну, в общем, и к тому, что мы не можем отталкиваться то, того, что мы имеем, Экстраполировать последние сто вот лет, когда мы такие прекрасные властелины, там, всей природы делаем, что хотим, на всю как бы, историю. Нужно понимать, какие там поведенческие паттерны, тоже паттерны обращения с пищей и так далее. Что они проистекают из этого прошлого, из того, что вы сперва 7 миллионов лет ходили по сованию, ну, 5,5 точно. Отсюда, как это более важный фактор. Он сильнее влияет на мозг, на то, как ты принимаешь решения, как ты воспринимаешь оценки других людей, тебя и так далее. Это более важно, чем то, что. Ты там, не знаю, за последнее время там, ты там читал книги, там не знаю, весь такой интеллектуальный, в общем, молодец. Это, это хорошо и здорово, но это меньше влияет на твою жизнь, чем длинная предыдущая история. В общем, наверное, плохо сформулировал, пытаюсь сказать, что важно понимать, когда какие свойства у человека появились. И какие из них влияют сильно на твою жизнь, какие слабо. И как управлять теми, которые сильно влияют, и которые не являются вот этой вот этим налетом интеллигентности последних 150 лет. А какие черты можно вот перечислить из тех, которые на нас, так скажем, природой оказывают значительное влияние. Ну, я когда это говорила, я в первую очередь думала как раз о социальности и о том, что как бы, нет, на, нет сейчас нормальной науки о личности человека. Вот, ну, психологии как науки пока что не существует Она все пытается встать на ножки и делать хорошее исследование Я надеюсь, рано или поздно она научится это делать И у нас будет такая психология, как естественная Больше дисциплины, меньше гуманитарная вот. Но пока что есть много разных гипотез Как устроена личность, какие там есть черты Что считается здоровым, что считается нездоровым вот. Но э, это все вещи такие довольно условные то есть они, они мало вообще опираются на биологию, это просто такие концепции о том, что вот как люди себя представляют, как мы эти фантазии можем градуировать. И, и как бы именно на что почти не опираются. Мне кажется, что довольно важно понимать, что из закономерности вынесены из природы, что мы, ну да, социальные животные, что мы эволюционировали в племени, в группе долго очень. вот, И что, например,. Ну вот в локдауне многие это на себя почувствовали, что как бы изоляция социальная, она довольно плохо сказывается. Но это еще была не суперсильная изоляция, потому что мы все таки там в онлайне общались, да, каким-то образом, не то, что все совсем вымерло и умерло, вот. Но что как бы не может быть никакого сверхчеловека без сверхплемени, без сверхгруппы принципиально. Вот. И какие-то разные, ну, собственно… Ну ты имеешь в виду, например, какие-то… Базовые природные навыки человека, ну то есть, если, окей, социальность – это одна сторона вопроса, а вторая, например, сторона вопроса, так скажем, человеческой природы – это наша, ну в какой-то степени, наверное, естественная агрессия к представителям своего же вида. Можно назвать это также наследием вот этой долгой эволюции? Можно. Ну и тоже тут нужно понимать, что… Ну, до какой-то степени это от нас зависит, насколько высока скученность людей вокруг тебя в той жизни, это, это тоже будет не тебя давить, как ты правильно говоришь, не только какая-то изоляция и минимизация общения, скорее еще негативно тебе скажут, потому что изначально ты примат, и у тебя должно быть какое-то количество коммуникаций, какое-то количество груминга, если не тактильного, хотя лучше тактильного тоже, то хотя бы социальных поглаживаний, каких-то вербальных, похвал и так далее, вот. Это с одной стороны. С другой стороны, что если, наоборот, людей очень много, большая скучность и так далее, да, агрессия будет расти. Ну, то есть я пытаюсь сказать, что все, ну, как бы многие наши поведенческие паттерны они проистекают из того, как устроена группа, та группа, в которой мы существуем, то количество людей, с которыми мы взаимодействуем. Понятно, что мы с ним больше не живем, там, на небольшом острове, не знаю, или... Нет, какая разница? Город — это такой же остров. Ну, то есть... Ну, в каком-то смысле. Понятное дело то, что эволюции вряд ли было задумано, что наш вид будет жить плотными такими в э, панельных домах. Э, ну, э, я имел в виду даже не панельки, а в целом города с плотностью населения, не знаю, пять человек. Да, на там пять да, человек на квадратный километр. И то, что в принципе это такой социум, в котором нужно может жить там 10 миллионов особей. Ну, то есть это, ну как у муравьев, наверное, больше. Э, поэтому при... называют муравейник. Это вряд ли наверное как раз таки к нашей природе и, вот, ну, да. и да, мы скорее подстраиваем наш сказать, вид под какие-то новые условия от привычного проживания здесь создаем заново как то нет. если бы эволюция была как-то персонифицирована и вообще если бы мы были не знаю учеными которые изучали бы землю из космоса вообще прилетели, изучали эту планету, как на ней жизнь появилась, как она развивается, какие там законы и все такое. То нас бы в принципе ну, скажем, 10 тысяч лет назад для нас было бы шокирующе предположить, что через 10 тысяч лет на планете будет 8 миллиардов животных весом от 60 до 100 килограммов млекопитающих одного вида. Что будет такой вид млекопитающих, который, в принципе, будет таким многочисленным, потому что обычно у тебя есть давление среды, оно регулирует, сколько у тебя слонов может жить в саванья, сколько павианов у тебя может уместиться рядом со слонами, и сколько групп может жить среди всех этих остальных животных. Есть емкость среды, которую человек, ну, как бы, да, ни во что не ставит, том, что у него есть производящее хозяйство, и... Технически можно, как бы, если не жалеть остальную природу вокруг себя, то как устроена здесь экосистема, в принципе, более менее все равно. Вот именно можно свергнуть 10 миллионов человек на территории города Москвы, там даже больше, да, Я не про техническую возможность, а про. Ну, я просто к тому, что это И это, как бы, в том-то и дело, что да, конечно, это как-то сказывается, но дело в том, что тоже. Мне кажется, если не забывать про как бы, есть какие-то такие обезьяне ценности, даже если ты оказался там, где мы сейчас все оказались, в больших городах. Мне кажется, если про них не забывать, часто можно вести себя. Ну, как бы одно дело, когда у тебя просто спухивает агрессия, ты послушно ведешься агрессивно, другое дело, когда ты понимаешь, что у меня агрессия, потому что я нахожусь в вагоне, где столько обезьян, сколько нормальных обезьян за свою жизнь не видит. Не только момент, а вообще за все 20 лет своей жизни. Вот. И как бы, да, у меня вызывает это гнев, но на самом деле надо вот немножко потерпеть, доехать до конца, там, до марш... до точки маршрута, дальше будет полегче. Ну, то есть, я к тому, что с этим тоже можно как-то обращаться, понимая, что да, это стрессовый фактор. Это не очень, не очень естественно. Ну, что делать? И я не думаю, ты так оптимистично говоришь, что мы вот создали, мы создаем какую-то среду, и мы там к ней адаптируемся. Мы наш вид не адаптируется. Я не говорю так. Ну... Я говорю про то, что это был вопрос: а, а, окей, все, извините. Адаптируемся пожалуйста. ли вы, ну, как вид, мы к новой среде, ну, то есть не наступит ли какой-то. Ну, это, наверное, скорее из разряда уже такого предположения фантастики, но не через. — Какое-то время, предположим, что человек настолько отвыкнет от вот этой социальной среды, в которой он провел десятки тысяч лет своей эволюции, и так привыкнет к жизни в крупных полисах, где есть миллионы других особей, что то есть, это как-то на нас повлияет. Вот, — как бы... Ну, наверное. — Это скорее предположение. Ну, — Если, если, вот, если мы предполагаем, что среда будет стабильной, что наши города-миллионники просуществуют еще Тысячи хотя лет? бы 10-30 тысяч, тысяч лет, мне смешно, когда я говорю, ну допустим, что мы это предполагаем. Ну тогда да, конечно, какие-то какие подвышки будут. В принципе, у приматов вообще психика довольно ну, обильная, они ко многому могут адаптироваться. Лабораторные приматы тоже нам разные чудеса адаптации показывают, вот. а мы как бы сами, сами себе лаборатория нашли. То есть я не говорю, что люди супер сильно от этого страдают. Я говорю о том, что если бы они понимали природу своих переживаний, Понимали, откуда, как бы, откуда разные чувства берутся на простом биологическом уровне, Я сейчас еще раз: не высокой психологии, а наоборот такой базовой, рабочей-крестьянской биологии. Вот. Мне кажется, что было бы гораздо комфортнее решать многие ситуации сейчас. Еще не адаптируюсь, когда психика еще не привыкла к тому, что вот. Миллионники, и так всегда и будет. Но вот я как раз про природу. Если вернуться как раз-таки к базовым вот этим а социальным сколько? чувствам, ну, то есть, в принципе, к происхождению человека, откуда мы взялись, какими мы были там, с тысячи лет назад, ну, с десятки, сотни, у тех же самых приматов вот, есть между собой даже войны есть ну, достаточно сложная иерархия и так далее ну, то есть какие что мы можем сказать о происхождении человека какими мы были вот, сотни тысяч лет назад ну, то есть до момента, когда построили вот эти цивилизации ну, там на этапе вот, как каменный человек вот или как там, каменный век, или как Каменный называется? век, да. Ну, вот человек... Этапе века, да, да. Человек на этапе каменного века. Да, человек на этапе каменного века, что мы знаем о тех людях, вот какими они были. Мы знаем, что все сильно изменила речь: что пока люди коммуницировали так же, как другие приматы, их жизнь была м, не сложнее. То есть, это все равно были не очень большие группы приматов, которые, да, рассеялись по разному климату, да, охотились сложными способами, ходили на двух ногах все это понятно. Но пока, м, как бы, речь это супер важное изменение вообще в истории человека. И до появления речи, до последних, есть разные оценки, может быть, 300, но, скорее всего, 100 тысяч лет. 100 тысяч лет назад, скорее всего, речь уже была и довольно сложная. То есть, по крайней мере, весь голосовой аппарат человека в этот момент уже адаптирован к тому, чтобы произносить сложные разнообразные звуки. То есть и мозг хорошо разный, и лобные доли большие, и ртовой аппарат полностью позволяет. Поэтому мы считаем, что 100 тысяч лет назад люди уже как-то общались. То есть, у них были слова и, возможно, предложения. Вот До этого... Трудно сказать. Как-то тоже общались, но, но нет гарантии, что это были именно э, символические обозначения, из которых можно строить конструкции, которых нет. Да? Вот мы сейчас сидим обсуждаем вещи, которых в комнате нет ни одной из них. Вот. И, в общем, ком комфортно себя с этим чувствуем. Вот, скорее всего, у нас около 100 тысяч лет такая возможность. Есть в принципе обсуждать что-то, как бы э, если это, как бы, сейчас этот страшный монстр в этой комнате вот такие вещи обсуждать можно примерно на таком интервале. И с момента появления речи. В жизни людей многие вещи изменились, то есть, ну, как бы, с одной стороны, с другой стороны, я не думаю, что люди очень сильно изменялись, ну, по крайней мере, когда мы оценим исторические источники, то нет ощущения, что люди стали более умными или более добрыми или более злыми, ну, в общем, что есть какая-то есть какой-то средний характер, который как-то изменился. То есть какое-то среднее распределение действительно есть. Сколько людей там живут по правилам принятым в этом обществе, сколько нарушают? Да будет, наверняка какая-то Гусяна, что у нас в среднем все нормальные нарушают редко, если ситуация вынуждает. Есть те, кто откровенно живет только мошенничеством, вот, и там насилием другими людьми. И есть те, кто, ну, никогда, никогда, святые люди, никогда ни на кого там ничего не посягнут. Я думаю, что эта Гусяна сильно не изменилась, и поэтому в том-то и дело, что культура изменилась очень сильно и образ нашей жизни изменился сильно. А как бы моральная нравственность в среднем никуда особо не продвинулись. И непонятно, могут ли, ну, можем ли мы людей как бы от, от обезьянников этой природы оторвать, о том, что вот у тебя здесь сумма факторов тебя двигает в сторону альтруизма, ну, ты делаешь альтруистический поступок, чтобы там получить какую-то хорошую репутацию, чтобы потом с тобой тоже хорошо поступили люди, которые знают, что ты хорошо поступил и так далее. А здесь вот ну, никто все равно не видит, а выгоды очень большие, если поступить как-то типа против людей, кому-то кому помешать своими действиями. Я не вижу какой-то особенной разницы и Мне не кажется, что люди Ты Сильно изменились Хочешь сказать, изменяются. То, что человек был точно таким же, как и сейчас Мне на экскурсии задали классный вопрос Один раз, он меня не отпускает уже два месяца Вот с конца августа О том, что вот Сколько тысяч лет назад можно было бы На машине времени, гипотетически Украсть младенца, маленького, там трехдневного принести его в наше время, отдать в семью, и чтобы он там вырос и стал таким же, как мы. Вот он вырос, и для него вся эта культура, она, ну, типа, понятная, нормальная, он умеет пользоваться культурными кодами, там, местными воззрениями и так далее, техникой. Ну, вот у меня нет сомнений, что 100-тысячелетний абсолютно точно легко бы адаптировался. 300-тысячелетний, об этом можно поспорить. Хотя я, например, думаю, что, ну, он бы выглядел слегка грубовато, но, скорее всего, в основном освоился бы все равно, но может быть был бы не очень разговорчивый, но не все люди разговорчивые. Если взять физическую антропологию, mm -hmm. как я понял, это так. касается приматов в основном, человека тоже, да, в частности. Mm -hmm. Человек, как, как, как бы разно... наши вид видимо вид. различные братья, то есть вымершие. Есть приматы на Земле, да, всех видов, ну взять вот тех же там шимпанзе, бонобо и всех остальных, они тоже как-то эволюционируют же, да, сейчас это как-то отслеживают. Я так понимаю, в течение вот какого времени физическая антропология вообще развивается? То есть 300 лет, 200 лет, 100 лет, например. Когда наука появилась, и как она следит за вот развитием, например, вот этих сообществ, обезьян. А я, тоже, я так понимаю, этими тоже занимаются люди? Тоже да. занимаются. Но ну, вот кафедре антропологии 100 лет. Но к моменту, угу. как она в МГУ была запущена, антропология уже лет 50 существовала более-менее оформившаяся, как раз отпочковавшаяся от археологии, потому что тоже ну, изначально востребована она была как бы именно в этом качестве. То есть самостоятельно стало ну, примерно 150 лет назад. Ну, как к моменту выхода последних книг Дарвина в конце 19 века антропология существовал, но никто себя не называл антропологом. То есть люди все говорили, что я там натуралист, и я интересуюсь природой, в том числе происхождением человека, то есть в том числе антропологией. Вот так это звучало. Вот. А чтобы люди себя стали называть антропологами, это после того, как у нас появляются высшие учебные заведения, в которых есть такая прям специализация, и ты, выходя, можешь себе говорить, я, я он, антрополог. Приматами тоже мы занимаемся, но об их эволюции говорить довольно сложно, потому что, во-первых... Ну, животным не обязательно эволюционировать. Если ты живешь в тех же условиях среды, как твои предки много миллионов лет жили, то ты можешь сохранять то, что называется примитивным набором признаков. То есть ты можешь не очень сильно изменяться. И если как бы смотреть про консул до наших дней, э смотреть на, на его потомков, на шимпанзе и на нас, то шимпанзе, они отличаются, они стали более крупными, у них более разнообразные, скорее, стратегии поведения. Вот, у них э там другой рацион. Но, <coughs> ну, у них и у них два разных устройства общества, да, как мы знаем, а в окнайных шимпанзе и бонобо, они как uh -huh. бы за миллион лет, построили немножко разные социумы своего везения. А, как бы да, это все так. Но при этом не, темпы эволюции очень низкие. Наши предки очень радикально изменили среду, поэтому у нас темп эволюции высокие. И, собственно, изучать эволюцию приматов сложно, потому что это животные, которые медленно размножаются. То есть там один потомок раз там 6-7 лет, если мы говорим о шимпанзе. И это медленная смена поколений. То есть у нас поколение может считаться, ну в разных сообществах там от 18-25 лет, поколение это вот от, от одного как бы младенца до следующего, да, когда обычно оставляют следующего ребенка. И эта цифра растет. Вот. Но изучать животных, легко изучать темпы эволюции на тех, кто быстро размножается, а трудно на тех, кто это делает медленно. И кроме того, все эти виды являются другие человекообразные обезьяны, так или иначе вымирающими или под угрозой и так далее. То есть они плохо воспроизводят свою численность, плюс им довольно трудно рядом с нами выживать. Рядом с нами всем трудно, но крупным животным сложнее, чем мелким. Вот, поэтому как бы группы обезьян изучаются для того, чтобы мы лучше понимали, какие бывают варианты социальности обезьян, нормальные, особенно у крупных обезьян, на которые там нам более-менее соразмерно, с которым у нас много общего. Но это такая история, мы гибель империи. Почему человек вдруг взял и проволюционировал? То есть вот есть какие-то четкие критерии, почему человек смог, а вот, допустим, Баноба или другой вид обезьян не смог? Ну, потому что, когда был миоценное похолодание, около 50 миллионов лет назад, Африка очень полсела, и тропический лес, в котором привыкли жить обезьяны, это вообще... Uh, примат, ну, как приматы эволюционировали для того, чтобы жить в тропическом лесу. Это главная их эволюционная ставка. Это то, к чему они супер классно адаптированы, то, на что они потратили... Ну, вот, когда динозавры умирали, крысоподобные, тупые подобные животные решили залезть на деревья. И это был как бы, взлет истории приматов. Дальше огромное количество отрядов эволюционировали, чтобы жить на деревьях. у них куча к этому разных адаптаций. Кстати, многие из них достались нам. Как бы, если у тебя есть какая-то среда, к которой ты очень хорошо приспособлен, когда она становится меньше, меньше всего хочется ее покидать. То есть хочется сохраниться там, где ты уже умеешь жить, там, где ты не вымрешь. Потому что, покидая эту среду, ты с большой вероятностью просто вымираешь. Ты не эволюционируешь. Вот Наши предки это те неудачники, которые из тропического леса все таки вышли, спровожили на границе, потом оказалось, что в саванне нормально, потом, видимо, смотрели, как живут павианы, подумали, что вообще-то ну, посильная задача, ну, вряд ли они прямо так подумали. В общем, было видно, признаков внешней следы, что в саванне тоже можно выживать. Это сложнее, это не так может быть приятно, и ты гораздо чаще подвергаешься опасностям, но тем не менее можно. И этот выход с был ключевой. Вот почему, когда на тропический курорт приезжаешь, так хорошо, потому что возвращаешь свою вот ту среду, да, к корням, наверное, в этом плане. То есть там определенная температура, определенная еда, определенные... немного... Да я это шутка, конечно, но в целом вот, то есть возвращаешься к своим исходным этим. Тропики даже нормальных обезьян себя плохо вмещают, а уж людей всех вместить точно, точно сейчас без шансов. Только вот на а две товар. недельки каждого да, да, да. максимум вот полно ну, если поста по, ну, вот эту линию эволюционно продолжить то что первый эволюционный скачок произошел с выходом э, в саванну угу. и там как предполагают ученые насколько я знаю заразилась Прямохождение. Да. А, потому что надо было смотреть над травой, не, не идет ли лев. Так ли это вообще? Не, ну, я так полагаю, что... Может, перебегать с дерева на дерево там? Они же раз далеко друг от друга стоят в Далеко. Не, может быть, на ранних этапах скорее всего, деревья как-то еще использовались. Вряд uh -huh. ли приматы быстро ну, бросили привычки, там строит гнезда, да, и все там ну, там не, скорее всего, никто да. не предполагает, и то что тут хищи. же отвыкли. Uh -huh. Даже Нет, это сейчас. 2-3 есть... миллиона лет, да. Даже сейчас, по-моему, где-то в тропиках можно найти племена, которые строят дома на деревьях на uh -huh. 20, 20 метрах высотой. То есть даже такое uh -huh. встречается. А какие следующие были этапы? То есть, окей, это тот. Так скажем, Вид, который попал в саванну, я не знаю, как правильно называть этого представителя наших предков. Австралопитеки, можно говорить, то, что uh -huh. они первые такие двуногие, откровенно. Он очень сильно наверняка от нас отличался. Какие следующие этапы произошли? следующий этап это активное использование руки комплекс трудовой кости э, кисти прошу прощения то есть использование орудия труда и отбор в пользу тех кто лучше делает орудие труда лучше им пользоваться и так далее короткий ну, длинный большой палец подвижно который все в едином суставе да, уже интеллектуальный отбор если я правильно понимаю в, то есть ну, если ты использование каких-то инструментов следовательно чуть -чуть. тот кто их не использовал меньше -то пища, того, просто а... этими орудиями гасили вот кстати опять же действительно она, как известно, война это двигатель прогресса. Да, да, двигатель прогресса. И, наверняка, оно зародилось так еще очень давно. Но ну, если посмотреть, Ты что по... не смотрел по... фильм «Космическая одиссея», помнишь там? Это моя любимый документал. То есть, окей, орудие труда. какой вид наших предков? Начал их использовать. Тоже люди, люди умелые. Человек, человек умелый, да, да. мы границы а, проводим, а, потому а что вот стали постоянно. Изобретение. <свят> да, никакие орудия называются <свят> чоппер. это Когда ты берешь два круглых камня, ты круглым камнем не можешь с антилопа антилопы срезать мясо. и Поэтому ты одним камнем ударяешь по-другому четыре раза, у тебя получается круглая сторона и острые грани. И этим острым гранем ты уже можешь расколоть термитник, чистить мясо, разметь растения. То есть ты просто чем подбирать острые камни круглых много острых мало ну и ладно возьму два круглых сделаю один острый ничего страшного это супер примитивный там меня смущает на солиде а в интеллектуальном отборе он не, вообще на, на, на низеньком низеньком уровне. Он, конечно, все-таки уже начинается это время. Но... Не, я же не говорю, что это тогда да. все началось. Нет, ну, ну, я просто не виду, что это. острый камень или тупой. Одинаково эффективно примерно. Наверное, следующий этап был, когда. Ты, наверное, давно антилопы не разделал. Тебе кажется, что они одинаково эффективны. своим предкам. Наверное, следующий этап это был, когда к этому камню. Каким-то способом там, там, а, да, ручка а, пределы для рукоять. Ли, сделав либо копье, либо топорик, наверное. Следующий этап это когда ты просто начинаешь делать камни симметричными. То есть орудие орудия становятся сложнее, потому что они больше, они гораздо острее, ты наносишь не три удара, а три тысячи, и как бы называют тебя современный ученый, человек, прямоходящий в этот момент, хотя это не суперудачное название, но не него исторический приоритет. И. У тебя шельская культура, ты делаешь рубило принципиально. Вот. И это еще до топоров и копий, до, до составных орудий, на самом деле еще все равно много времени, больше миллиона лет. И это просто то время, когда орудия становится более сложными, более разнообразными. Появляются маленький отщеп для какой-то маленькой работы, относительно большие рубила для убийства, вот в таком духе. И только последние там... Ну, 500 тысяч лет с гейдельбергского человека, а лучше все таки 300 тысяч лет, если говорить о разумном человеке, а не о летальцах и акроманьонцах. Можно говорить о сложных орудиях труда, когда у тебя люди в холодном климате там, носили, как-то заматывали шкуры, хотя не знаю, как точно, использовали орудия труда и так далее. То есть, на самом деле, культура тоже не развивалась так стремительно, как мы сейчас привыкли на это смотреть, конечно, и довольно долго люди… У тебя есть стиль орудий, который работает, то есть, кто-то их когда-то придумал, вы все умеете их делать, когда тебе нужно новое оно не занимает много времени, и ты знаешь, как им пользоваться. В принципе, какую-то идею... ну. Идея прогресса, она вообще довольно свежая, в принципе, в истории человека. И в Я вашем... ее, кстати, не продвигаю. Я просто <с пытаюсь с более понятных для нас вещей выстроить вот эту какую-то логическую линию. В общем, сильной стороной прямоходящего человека было то, что он пытался освоить огонь примерно 700 тысяч лет. Точно, огонь. Да, это было здорово. Ну, плохо получалось, явно долго. но Это использование было из разряда подожгу саванну чтобы подобрать что осталось или что мы не находим таких может быть так кто-то и делал вообще-то мы не можем конечно, ну, то есть как это вот, ученые фиксируют использование огня мы стараемся искать очаги на стоянках и как бы доказать что очаг не всегда просто иногда ведутся большие баталии ну как например в джо каудянь в китайской пещере то что он сперва нашли были уверены что очаг, потому что он большой достаточно высоты больше метра, и там есть прослойки то пепла, то земли. То есть видно, что люди пожили какое-то время в этой пещере, ушли, все съели вокруг, съели все плоды, убили всех животных. Когда стало некомфортно, когда стало на ходу, надо ходить далеко, больше 10 километров, ушли отсюда. Через несколько лет природа немножко установилась, они вернулись. Как бы у тебя ну, слои в пещере наросли не культурные, то есть это просто почву просто занесет насадочный породы, то есть ничего такого. Снова очаг где-то неподалеку, потому что mm. есть такая хорошая точка в пещере, когда у тебя дым выходит из пещеры, то есть он ее не заполняет, ты mm. не, не можешь там угореть внутри. Но все-таки это уже как бы очаг внутри, который защищает вход, опять же, от диких животных, потому что все нормальные животные огня боятся. И наши предки, скорее всего, очень долго его боялись тоже. И как раз горящая саванна или там горящий, ну, лес в большей степени, чем саванна, это очень страшное для всех животных зрелище, потому что ну, ты остановить это никак не можешь. Ты бежишь, и штука в том, что это все равно ведет к смерти, потому что даже ты переживешь сам пожар, потом тебе нечего будет долго есть. Ну, то есть это все равно будет резкое падение всех численностей, какие только могут быть. И люди тоже долго боялись. Но вот И, и как бы, когда эти слои были найдены, это зебра, ну, как бы есть хорошее место для щага в пещере, соответственно, у тебя ну, не прямо столб, но он такой вот, немножко весь съехавший в разные стороны, но все-таки там у тебя пепел чередуется время, когда люди жили, со временем, когда люди там не жили. Все выглядело очень достоверно, но потом оказалось, что, судя по всему, Пепел, пепел откуда-то смывало туда. <мышл> то есть, что в эту пещеру он туда просто... Он, то то он текал, то нет. То есть, какие-то пожары, видимо, происходили самостоятельно. <мышл> И сейчас считается, что очагов Джоу они не было. Там жили люди, там есть человеческие... Там есть находки орудий многочисленные, там есть находки убитых животных. И там когда-то были находки людей, синантропов, но они все были утеряны во время Второй мировой, когда <мышл> <мышл> немцы их на кораблях пытались вывести в сторону Европы. В общем, там... Корабли потонули, и находки тоже. И во всем мире теперь гипсовые копии у нас в музее тоже лежат. Это довольно странно себя чувствуешь, когда ты не можешь показать человеку оригинал. Ну, то есть ты говоришь, вот есть вот гипсовые копии черепа синантропа. Они говорят, ну, с гипсом что угодно можно сделать. Почему я должен верить, что они настоящие? Я не могу этого доказать. То есть, uh -huh. типа, у нас есть исторические данные, мы знаем, что они настоящие. Но на самом деле это так же плохо доказывается, как любая... А вот ты сама где-то была в каких-то таких местах интересных, там, в пещерах, где-то на стоянках, или что-то изучала, и что на тебя произвело наибольшее впечатление? Вот я сам нигде в таких местах не был, <сёк> антропологически, там, вот где интересные моменты происходили, че история человека, но смотрел фильм про наскальные рисунки в пещере, французский, по-моему, фильм. Да-да, <сёк> <шо сёк> да, вот. Там мне больше всего поразило то, что вот когда вот эти э -э наскальные рисунки люди делали, они делали там, может, несколько тысяч лет эти рисунки, делали, то есть это рисунок вне времени, то есть человек не ощущал время, не то, как мы сейчас вот утром встали, там что-то поделали, вечером легли, у нас день прошел, там мы фиксируем это, они не фиксировали промежутки времени, и для них было без времени такое, а потом уже они поняли, ощутили это время, поняли, что оно существует, и начали жить во времени, можно сказать, и поняли ценность его, вот, и вот эти, может быть, ты, может, тоже что то что такое-то видела, и что на тебя произвело больше впечатления? Ну, смотри, я сама кабинетная ученый, то, с чего мы начинали, uh -huh. да, фундаментальная прикладная наука. Вот мои исследования прикладными не станут. Я как резервот скажу, никогда. Вот. Ну, то есть, ладно, нет, не так. Или сама как Если их по уму сделать, то на они прикладными для музейщиков могут стать довольно скоро на еще. В конце моей жизни уже могут стать. Но вообще-то. Но не факт, что это случится. А как бы я была в паре археологических экспедиций, еще собираюсь поехать, у меня просто был очень плохой опыт с археологией, так вышло. Мой личный, не проблема в археологии. Вот. Но я была, да, в ряде мест, в командировках, в разных поездках. Меня очень потрясла... Крапина – это хорватский, хорватское местечко, где жили неандертальцы долго. Сейчас там большой прекрасный музей. Он прекрасный, но там есть, ну, есть много разных интересных нюансов. Например, в экспозиции тоже не лежат настоящие кости. Mm. Настоящие кости хранятся в научном институте. Но я и туда попала. Я видела настоящие кости, держала их, трогала в руках. Но опять же, тоже нет причин верить мне на слово, но тем не менее. Они существуют, их можно показать по -настоящей. На них очень много следов каннибализма. Но в музее ни слова каннибализма неандертальцев mm. нет. Считается, что это жестокая тема, а много детей ходят, естественно, в научный музей. И мне кажется таким странным, что то, чем стоянка больше всего нашумела, что нашли как захоронение людей, которых любили, берегли, они заботились, когда они болели и так далее. То есть мы видим, что эти люди жили долго и страдали от каких-то болезней, и были похоронены с почестями. А есть люди, которые выкинуты в мусорную яму. То есть люди, которых съели, их кости раскололись, них чистили мясо, их дегуманизировали, их решили статус человека по тем или иным причинам. Может быть, это как вот то, о чем вы говорили там, скользь, ну, как бы, если кто-то не умеет делать роли труда, не принес да -да -да. с охоты мамонта, ну, в общем, зачем он нам такой нужен, давайте все таки поедим, даже если мамонта нет, в таком духе. Может быть, там были какие-то преступления, может быть, ритуальное убийство. В общем, мы не знаем, по каким причинам иногда не свои хели. но это суперинтересный факт, как бы… Сам факт жизни антитальцев, который полностью избегается в музее, я вот себе это плохо представляю, мне кажется, невозможно... это можно... избегается из-за какой-то, так скажем, европейской культуры или... Ну, проблемы. Мне кажется, это очень странно, то, что... Это есть, чистая история. Это, ну, это наука в первую очередь, то есть это факт, который можно и, и, изучать. Ну, вот, изучаешь, там, допустим, вот, преступления нацистские, там что-то еще ещё, в музеях все есть, и можно приехать в концлагерь, там, посмотреть, как это все да. происходило, а тут почему-то нет... Я не знаю, почему. Может быть, то, что неандертальцев нет потомков, которые могут вот оставить именно, права неандертальцев. У кого-то есть неандертальские гены. Да, гены-то вроде как остались. Гены остались, но потомков нет. Ну, в общем... Да, я думаю, что это связано как-то с европейской культурой, и это в чем то связано с вот этой заботой. У естественно-научных музеев действительно есть перекос. В музеи художественно-исторические часто ходят взрослые люди обычно, и детей там меньшинство. Там бывают школьные группы, там бывают посетители отдельно с детьми, но в целом люди, наоборот, стараются прийти в исторический, ну, ну в историческом степени, в художественный музей какой-то, чтобы быть такие взрослые, такие умные люди ходят с таким очень серьезным видом и поглощают супер сложные слои информации и там считывают визуальные коды и все такое, то есть это такая интеллектуальная работа, мозги скрипят, все такое искусствоведение вот. и ну как бы это музей, они не очень ориентированы на детей, но они как бы готовы их принимать, но они, это не их основная аудитория. Естественно, научный музей очень часто используются для детей, детских групп, семей и так далее, очень часто, потому что ты не можешь показать ребенку, может быть, там носорога, бегемота, дронта и кучу-кучу вещей. Но это же... но если Окей, ты а музей, дело сделал музей, а другое дело институт. Погоди, так ну, в научном институте куча статей об этом пишется. Они а, не укрывают эту это тему не состояния. Нет, это, только, это в музее. только в музее. Очень большой, красивый музей, там да. эта тема вообще просто нигде никак нет. И то, я думаю, что если ты ребенок на экскурсии спросишь, скорее всего, экскурсовод ну, по своему опыту ответит на твой вопрос, все равно. Но сам он не должен затрагивать. А есть ли темы вот, в антропологии, которые вы стараетесь не затрагивать? Например, там, вот, в разных же науках разные темы есть, которые ученые обходят стороной. Вот, есть ли такие темы в антропологии? В мировой есть, а в российской нет. В мировой? А что в мировой? Это расы, расоведение? Да, расы, расоведение, да, конечно. По понятным причинам. То есть, ну не то, чтобы объяснить, просто… А, то есть там вот эта работа, она никакая научная не прокатит. Журнал ее не примет или что? Что сделают mm -hmm. с такой нужно, работой? Нужно правильно маскироваться. Ну то есть идея в том, что у разных стран разное прошлое и разная степень колониализма присутствовала у тех или иных. Что касается Соединенных Штатов, которые являются крупнейшим центром, как бы, по многим наукам они первые, потому что они активно развивают свой институт, активно собирают мозги со всего мира, там а так по далее. по антропологии мы, вот. что ли? Нет, и по 5? антропологии тоже это самая 5? сильная школа, а. и там большая часть грантов, и гораздо проще ну, делать науку, часто проще там. Это не всегда гранты государственные, но часто какие-то фонды, где но неважно. Uh -huh. Ну да, да, где, где есть деньги, где есть желание. То есть есть вот это, как бы интересно, что… А, Люди-то в среднем, может быть, и не так уж хорошо знают, чем там ученые занимаются, но государству есть четкое представление о том, что ученые нам очень нужны, и чем больше, тем лучше, и наука пусть будет и прикладная и фундаментальная, и чем больше исследований, тем круче, потому что мы все помним Лизерфорда, короче, пускай занимаются своей фундаментальной наукой, это рано или поздно, где-то там-то выстрелит. Да. Это как, ну, есть, есть уникальность этим этим истории. А, недавно было открыто лекарство, я, к сожалению, сейчас не приду деталей, но, в общем, мужик сидел на острове, изучал жуков и веще... как бы много лет, и все такие, ахаха, гик, дурак, ну все с ним понятно, в общем, какой-то любит жуков человек. Вот. А потом э, открыл какое-то вещество, случайно изучая их образ жизни, которое оказалось суперполезным там, для, для лечения человеческих болезней. Оказалось, что жуки тоже не бестолковые, не бесполезны. Но... Ну, наука в целом вся полезна. Ну, рано метод... или поздно. Да. Да. В, общем, в общем, идея в том, что из-за того, что в Америке большие проблемы с... Как бы... Когда-то у них не было проблем, было рабовладение, а теперь у них рабовладения нет, проблемы, соответственно, есть. Обиженные люди, там, Сегрегация общества и так далее. Вот. Поэтому у них ты не можешь делать расовые исследования и прямо об этом рассказывать. Но ты, там можно всегда, как бы, если ты изучаешь реально важную прикладную тему, например, усвоение какого-то лекарства людьми разного этнического происхождения, называется, то, то ты сможешь ее продвинуть. То есть, у тебя будут гранты, у тебя будут средства, и так далее. Но ты не можешь, как бы, скажем так, довольно трудно, например, реконструировать часто историю заселения Америки и историю индейцев, потому что индейцы — это тоже люди обиженные американцами. вот, а, Как бы так или иначе, они, может быть, не так сейчас страшно сегрегированы, зато они были истребляемы на протяжении там, пары сотен лет, и это тоже довольно такое тяжелое прошлое получается. Вот. И штука в том, что с нашей стороны, как бы с азиатской стороны, изучать заселение Америки, больше работ делается, интенсивно все это изучается и на черепах, uh -huh. там, и на генах, чем сама Америка, потому что там труднее так сформулировать заявку, чтобы вот ä, тебе грамот, позволили да. изучать, да, ну как, нет, ну, там тоже есть всегда что сказать, очень хорошо, если ты сам индейец, вот тогда в общем, изучать uh -huh. происхождение индейцев — это твоя ну, обязанность, можно сказать, uh -huh. да, давай. Вот, но, но в целом я к тому, что это получается такая сложная политизированная очень история, и… Ну как бы это на всем мире сказано, то что наука англоязычна, uh -huh. то что Соединенные Штаты супер большой игрок научный uh -huh. и ну это влияет на другие страны тоже. Вот, вот, да, давай, еще один вопросик маленький потом. И вот по поводу супер больших игроков, а как в России с наукой обстоят дела вот с твоей сейчас, ну там зарплата, не знаю, есть ли гранты, есть ли группы научные большие? И есть ли отток ученых на Запад, а в США, например, в другие страны? Или, например, антропологи не едут в США, а едут, например, в Китай, или во Францию, или куда-то еще? Есть ли направления приоритетные? И как ты вот смотришь на эту вот, ну, условную утечку мозгов, и вообще были ли у тебя желания, планы там и что-то еще, уехать куда-то на Запад, там проводить науку, Очень а они бам, здесь? ты задал вопрос и сам на него предложил ответ. Мне это Очень классно. нормально, нормально. Мне кажется, что в России с наукой дела обстоят не очень по сравнению с Советским Союзом, но при этом есть некий подъем по сравнению с 90-ми годами. То есть как бы у нас был прям провал, на мой взгляд. И У меня нет а, статистических данных тоже. Есть, на самом деле есть научный коммуникатор, который прям анализирует такие массив данных. Uh -huh. Они бы лучше меня на это ответили. Но с моей личной колокольни, еще раз, на всякий случай, точнее это uh -huh. мое мнение. А, как бы сейчас лучше, чем было там, 10 или 20 лет назад. Все-таки есть некий рост, есть некие улучшения, хотя бывают довольно спорные разные реформы. Нау науки в России, но в целом все неплохо, то есть ученые есть, наука двигается, у нас есть ученые с мировым именем, у нас есть антропологи с мировым именем, к сожалению, это не я, но, например, Александра Петровна Бужила активно mm -hmm. работает с британцами, там, с и так далее, пишет статьи по патологии, там, всей Европы и захватывает огромные куски России, потому что, при этом, те же неандертальцев, если обсуждать, в России, у нас их немного, у нас они в Крыму и на Кавказе, у сейчас немножко ещё на Алтай появилось, то есть, Находок не так много, зато это разные дети, из них классно брать ДНК. Ну, то есть, в общем, изучать темпы роста, изучать стирание зубов, стра... уровень стрессогенности и так далее. Есть, короче, это потому, что информации много и что международная работа делается. То есть, я не могу сказать, что антропология в России там в страшном упадке. Нет, все довольно неплохо. Более того, за счет того, что ведется воспитательская деятельность, как вот сейчас, например, ведется uh -huh. антропология, ну, как бы, кафедра становится более популярной. То есть, вообще, на биофак люди хорошо достаточно идут, потому что... Ну, тутая наука, потому что изучает объективный Чтобы стать мир. Класс. Антропологу способ. нужно на биологический факультет поступать, да? Физическим антропологом, чтобы стать, ага. надо идти на биофак, да. А, ну, еще антропологи, кстати, иногда получаются на истфаках из археологов. Бывают ага. археологи, которые не хотят м, брать с собой Капаться, антропологов. Да? <с: да. Ну, нет, они не хотят брать антропологов, они доучиваются сами. сами. Ага. И, в принципе, есть какой-то такой базовый набор, который тебе нужен, чтобы работать на, как, как на, на интервале, там, бронзовый век незнаком, там, в области. Тебе для этого антропологии нужно не так много. И сдать несколько зачетов на биофаке, дополнительно все и, пожалуйста, работай. Ага. Вот. А, то есть я бы сказала, что все неплохо, с одной стороны. С другой стороны, глобально говоря, по биологии утечка мозгов есть. Но что касается антропологии, то она не особенно интенсивная. У нас все-таки не так много. Станислав uh -huh. Владимирович надо говорить, что антропологов в нашей стране меньше, чем космонавтов. Я не проверяла эту фразу, но я подозреваю, что, скорее всего, да, порядок будет разный. Ну, тем не менее, как бы, и из России я бы не сказала, что антропологи активно уезжают. Ну, насколько я могу судить, потому что как раз мы много где пригождаемся, ну, потому что антрополог может пойти работать в следственный комитет и возиться с лужицами, там, кровью, сперми, остатками костей, uh -huh, волос uh -huh, всего такого, уделять uh -huh. ДНК, То есть, э, наше образование позволяет этим заниматься, вот у меня подруга-следователь есть тоже, одногруппница, uh -huh. кроме друга Получается, такой антрополог-криминалист. — Ну, типа того, да. Ну, опять же, еще мы пригождаемся реконструировать лица по черепу, то это наша, это прям наша делянка, она создана антропологами, еще и в Советском Союзе, прям мы наследники, и мы там активно разрабатываем, и, в общем, это то, чем тоже это может быть полезен, если... — Это вот Ивана Грозного там создали. — Да-да, это герасимские штуки, Вот, с одной стороны, как бы, с другой стороны, есть разные... Ну, как бы антропологи востребованы, как, как там преподаватели дополнительно к разным курсам в разных вузах. То есть есть, в принципе, есть чем заняться. И статьи есть о чем писать. Но другое дело, что у нас в стране. Вот либо ты прикрепляешься к археологам, если ты делаешь фундаментальную научную деятельность какую-то, либо ты ездишь, изучаешь как раз разные этнические закономерности, как люди формировались, где у кого какие ферменты, адаптирующие их к тому или иному образу жизни вот высокогорие, вот у тебя там, амур, вот у тебя чукчи. Ну, в общем, такие какие-то штуки. Это, ну, в Советском Союзе было больше, сейчас. Тоже, в принципе, есть. То есть э, из антропологии большого оттока мозгов нет. В принципе, из биологии, да, некие заметные. Вот с моего курса uh -huh. биофаковского, да, заметно, есть отток, э, но ну, я не вижу этого ничего плохого, потому что как бы ищут где Да, лучше, uh -huh. да uh -huh. как бы люди ищут где лучше. И uh -huh. если э, здесь твоя дисциплина не очень востребована, не обеспечивает тебе тот уровень жизни, который тебе нужен, а за рубежом все так, то ну, как бы окей, я, я не вижу в этом никаких, э, я не вижу никаких проблем, потому что да, наука от этого не страдает и я не знаю, страдает ли от этого Россия, потому что, ну, как бы, что получается? Финансирование... Ну какая, нет, на самом деле, в принципе, какая разница, где открыли... Вот, пенициллин, а, да? например, ну, антропологи пенициллин, Я часть, имею в виду, вообще, да. вообще. А, то есть, если изучает какой-то вид человека, ну, то есть, в любом случае, так скажем, ученые всего мира об этом узнают. Угу, да, Другое дело не... то, что это, наверное, репутационный, скорее, вопрос для страны, где делаются открытия. Вот, все. Ну, вот значит, это... Да, я с этим очень согласна. Ну, мне не кажется, что Россия... Ну как бы, что наше правительство сильно озабочено тем, чтобы у нас была репутация открывателей сейчас разных вещей, поэтому, ну мне так кажется. Тут uh -huh. тоже я как обыватель сейчас говорю, никак ученый, никак там специалист никакой, чисто как обыватель. Поэтому э, как бы для науки ущерба нет, а Россия вроде особенно не горит быть в череде, в топе три открывателя да. флагманов в uh -huh. биологии uh -huh. или антропологии или в чем-то еще и таком еще. У нас химия очень крутая, известно. Вот наши химики, они все еще во всем мире, как у меня советской школа. Как хакеры. Ценится во всем мире. Ну, я к что просто у нас сейчас куча открытий по химии делается, они идут очень мимо людей, то что они сложные. То есть биология обычно более все-таки бытовая и понятная. Ты часто хоть что-то понимаешь, тут открыли новый вариант работы терморецепторов. Такой терморецептор чувствуют тепло кожей. Хоть что-то тебе стало понятно. А химики, когда свои заголовки открытия пишут, реально мало людей поняли, что было открыто, что вообще в школе даже мало кто там принимает. Химия сложная. но Да, химия сложная, но я к тому, что у нас она очень крутая, и Россия сейчас, российские химики супер если мы там. В топах и все такое у нас наукометрия офигенная по химии ну, я хочу сказать что все в общем неплохо с этим например вот Про Но это мы немного отошли от темы от антропологии в целом я хочу вернуться к с, Исто... исторической нашей теме вот то что окей вот мы примерно поняли как развивалась человечество как вид угу. но мы же развивались не в одиночку у нас были братья двоюрные братья то есть угу. э, тоже человеческий вид с которыми мы конкурировали угу. вот что про них вот известно то есть э, из того что я и знаю то что неандерталец, это не наш предок, это, скорее, наш двоюродный брат, угу. которого мы, возможно, съели, а возможно и нет. Мы а... никого не ели. Ну, вот, раз. Раз. Мы только в Новой Гвинеи сорвались немножечко, и там Расскажи, пожалуйста, про другие виды, с которыми мы либо конкурировали, либо... то есть, как вообще их судьба обошлась, кто, кроме нас, вообще, человек разумного еще был? — ну, есть, я так мнусь, потому что есть разные антропологические версии, сколько было видов людей, и можно ли считать антритальцы другим видом, и так далее. Так -то ну, просто ты просто уточни ты. про это, и все. А, хорошо, вот я уточнила. Хорошо, значит, если мы говорим про последние там, 100 тысяч лет, то у нас пока что есть три потенциальных человечества. Это мы, кроманьонцы, неандертальцы, денисовцы. Все названия по первому месту находки. То есть, Дальний реки Неандр, ну и Денисовая пещера, понятно. Вот. Денисовский человек открыт буквально по генам. То есть, это модельный человек. Мы пока его... Пока очень мало находок. Вот есть одна тибетская, видимо, челюсть, которая, судя по всему, тоже денисовская. Может быть... Сейчас музейщики по закрывам потрясут, и какие-то находки окажутся тоже денисовскими. Но пока что это вид, который открыт очень модельно. Денисовца, по-моему, по одной фаланге пальца. Ну нет, там еще и зубы, там еще и кусочек стопы. То есть, на самом деле, там обломков-то нашли в итоге несколько со временем. Но ДНК выделили, как правильно ты говоришь, с фаланги. И фаланга, кстати, не возвращалась в Россию. Она как уехала, так там и лежит. Как музейщик я негодую, потому что мне... Ну да, правила хранения должны быть соблюдаться должны. Находки принадлежат тем странам, где они делаются, и они не должны кататься, ученые должны кататься, ученые живые, пусть они катаются, находки мертвые, пусть лежат на месте. Можно сделать копию, можно отправить 3D-модель. Это а не опять же немного другая тема. <сёк> ну, не знаю, нет, это про нашу работу, это про антропологию. В общем, я пытаюсь сказать, что был, были, были видимо, судя по всему, как мы считаем, последние несколько лет, были неандертальцы, абсолютно точно, многочисленные, в основном европейские, немножко ближневосточные, но ну, вот далтая, как бы, они протягиваются да, в довольно северных регионах, явных... Южнее в субтропике тропики в комфортную для обезьян-зону не пускались про прямоходящие или потом наши предки. А, но у нас были сильно разные культурные как раз адаптации. То, что мы делали луки и стрелы, научились убивать людей с расстояния. Вот, это было и активно… — Ты про кроманьонцев. — Да, я про кроманьонцев, что, а очень, что позволило нам расселиться. А другие придерживались традиционно для человека истории, что ты один раз придумал… Кто-то у вас родился такой талантливый, гениальный, и придумал какие-то орудия труда, немножко нового типа. У неандертальцев культуры называется мусте. Ну, еще иногда выделяют еще одну ливу, но а вообще, вообще обычно у них мустье. И есть несколько типов наконечников характерных, появляются те самые составные топоры из двух деталей и копья. — У неандертальцев. Да, у неандертальцев есть. А у них первые, ну, то есть известно вообще, Блин, у кого первым Вообще, у нас пока у неандертальцев все первые. У них захоронение первее, у них копии первые, у них э, тотема первее. Но это потому, что их легко искать. Мы ищем там, где светит фонарь, свои ключи. Ниандритальцы жили на территории Европы. На территории Европы ученые раскопки проводят уже очень долго, вот реально все 150 лет. А когда уходишь в какие-то ну, более сложные для изучения региона, куда долго ехать, где местное население может быть недовольно твоим приездом и так далее, а, как бы там мы находок не делаем, нам там искать трудно. Поэтому неандоталец супер хорошо изучены людей. Но не потому, что он какой-то был супер многочисленный, ну, то, что или просто супер тут больше ученых, Тут больше ученых, и тут же удобно искать. То есть это как бы сечение обстоятельств. И поэтому то, что мы неандотальские находим захоронения старше наших, там, старше 100 тысяч лет, а для нашего вида до 50-60 тысяч лет. Ну, потому что, как бы, находим там, где жили неандотальцы. То есть нам просто их проще найти. Я думаю, что рано или поздно окажется, что мы. Не позже, чем они придумали угу. те же штуки. Ну, примерно я думаю, что одно и то же время происходит это созревание, когда те начинают хотеть сохранить своих мертвецов, а не просто их бросать, в общем, в диком каком-то а месте. Вот эти раскопки мы находим людей все время. Древнее и древнее. Вот есть же сам серия, по-моему, фудерами где там они искали предка человека, там вот еще самые. Как это? Звено Это переход. Это да, ученые обезьяны да обезьяна да, да, да, Вы да, да, предоставьте вот мне доказательства да, что вот <свят> мы произошли Вот сейчас есть это доказательство Или еще пока ищем? У нас переходного звена Никакого не существует, потому <свят> что Переходных звеньев очень много И изменения <свят> очень плавные Собственно, откуда у нас проблема, что мы не знаем Как отмерять виды, как в прошлом провести границу Потому что у тебя все изменяется очень постепенно Рост понемножку как бы ну, у тебя есть какой-то диапазон роста, да? у тебя есть астралопитеки, они там, метр тридцать, метр сорок примерно У тебя есть там прямоходящие люди, они в среднем там, метр пятьдесят, метр шестьдесят, но есть высокие, есть мальчик из Турканы, который был по метр восемьдесят Вот один вот такой высокий, все остальные, и у тебя к настоящему времени вот, они становятся все выше и выше, и средний разброс становится больше Ну где тебе проводить границу? Или размер мозга тоже, он постепенно растет, ну где ты пройдешь вот жесткую границу, вот 600 кубиков обезьяны, 601 кубик это человек? Не получится, потому что ну, ты смотришь на способности, на культуру, на то, что умел делать, и собственно поэтому человека отделили, вообще род человек по орудию, а не по мозгу, не по ногам и не Даже по Даже не по речевому аппарату. Нет. Речевой аппарат — это вообще наш вид, а не рот. Ну uh -huh. и то, скорее всего, в каком-то формате речь, скорее всего, не на деталь сведенистов тоже была. То есть это не видовое наше свойство, вероятно, а просто люди как бы достаточно к этому подошли, чтобы коммуницировать чуть сложнее, чем раньше. Потом стали делать это очень сложно. Вот. Только а... орудие труда мы перешли к тому роду человека, и сейчас им являемся, получается. Только только благодаря этому мы, мы можем отличить человека от обезьяны, грубо говоря. Строго говоря, да. Uh -huh. От последних прямоходящих обезьян первые ну, люди наверное, умелые. Культуре, рис, рисунки те же самые наскальные. Ну, это еще очень не скоро. Нет, нет, нет. Нужно понимать, что очень долго вообще-то. Вот это, кстати, означает с самого начала, типа, три вещи, которые я бы хотела, чтобы там, все люди знали, там, из антропологии да, и да, такое. Да, вот. Идея в том, что мы очень долго были обезьянами. Мы сейчас люди сейчас себя часто мечтают, хотя все еще ими являются. Но у нас, правда, сложная культура и сложный образ жизни. Я с этим согласна. Гораздо сложнее, чем можно себе представить для природы. Но принципиально, что очень долго это были просто обезьяны, просто древесные обезьяны. Потом они стали наземные, потом они стали двуногие саванные наземные обезьяны. И это были просто обезьяны с обезьяней, головой с большими челюстями, с очень просто устроенными группами. То есть это супер-супер-супер обезьянья история. Это прям болит Да, да, да. Потом те же супер обезьяны, которые абсолютно обезьяне стали. Не похожи на людей, хотя не сорял свою двуногость. Шампанзе тоже может пройтись немножко на двух ногах. Он не выглядит в этот момент как человек. Начали делать орудия труда. И хотя ученые говорят, все все человек, отсюда мы отмеряем его, это человек, все. Но если человек мог бы посмотреть на умелых людей, он бы не сказал, что люди, он сказал, это реально обезьян, это страшный это гладит, они вообще не похожи на людей. У них маленькие мозги, огромные челюсти, они себя дико совершенно ведут, они заняты только выживанием, они живут только в Африке, в случае умелых людей, ну, в общем, так, какие же это люди. Дальше у нас орудия усложняются, мозги растут, трудовая кисть есть такая боль немножко сложная, но принципиально люди живут так же, как охотники-собиратели, зависит от природы, и они все еще... Ну, Они умерен человекообразны. Человека прямоходящего, наверное, уже многие бы современные люди, встретив, как бы вживую, сказали бы, это, наверное, древний человек. То есть не просто обезьяна какая-то двуногая, а это, наверное, уже древний человек, он уже очень человекоподобный. Но чтобы вот они... Ты нарядил его в костюм, он выглядел, сидел спокойно, как современный человек и еще умел себя как-то вести, хоть что-то делать из того, что мы умеем... Это вот последние 130 тысяч лет, и до этого миллионы лет. Это обезьяне, все абсолютная история. И люди это игнорируют, им кажется, что они сразу как-то из природы вышли, как вот Венера это, Да, Дарвин, висковь. наверное, виноват. А, там, точнее, труд из обезьяны сделал Энгельс. человека. Даже Энгельс, да, Энгельс. Вот, <свят> вот в этом плане. Ну, это в каком-то смысле правда. Мы человека отмеряем там, где труд начинается. Поэтому да. да, мы говорим, это обезьяны двуногие. А потом эти двуногие обезьяны называются люди, мы говорим. Ну, тогда вот. вот, наверное, в завершении... Ты хочешь сказать я Вопрос, да, ну что у нас не еще выясни. время есть есть ну давай а. потом я еще понять, а, я ты все время пытаешься увести с тем про которых поговорить что я пытаюсь разобраться как жили древние люди с кем мы конкурировали и почему кроме нас никого не осталось и ты это да. хорошо. У, ну, у, меня есть, у меня есть комментарий и и Я так, потому что не ответила на этот вопрос Который да. ты мне задал, а я ушла в одно выступление, Потом в другое счастливое отступление и так далее Во-первых, а во-вторых, у тебя еще был комментарий классный Про войну, он был уже какое-то время назад В такой uh -huh. беседе вот. Но я тогда его не смогла комментировать, то что вопрос был про другое А сейчас, вот наконец, наверное, можно высказаться Древние люди вообще особо не воевали Вообще представление Обезьяны имеют свою агрессивность Независимо от того, как в группе как бы нужно понимать, что агрессия это то, что вид проявляет внутри вида, да? потому что если ты хищник, и то берешь добычу, а агрессии в этом нет, это разные пищевые инстинкты. То есть агрессивность это именно разборки со своим видом, со своими представителями внутри группы или внутри вида, если вы две группы встретились, у вас там какие-то неприятности между собой. Это первое, что нужно понимать. Второе, агрессия свойственно Всем животным, тем более млекопитающим, да, она у них есть в том или ином формате. Чем более высокоразым млекопитающим, тем лучше у нас в своей агрессию умеет обращаться, в принципе. То есть э, волки, когда турнир у них за самку происходит, стараются друг друга не укусить, даже не только не порвать. Они ведут себя очень страшно, они там надуваются, щелить зубы и так далее. Они ведутся очень агрессивно. Но у них нет задачи травмировать другого своей агрессией, У него задача подавить. Задача показать, что я более крутой самец, сам крутается мне, все. Но э, задача прямой разборки или какого-то убийства, тем более, ее обычно не стоит. Но есть виды, для которых свойственно и внутривидовые войны, как ты правильно заметил, и в том числе человекообразных обезьян, мы это видим не только у людей, и как бы очень жесткая конкуренция, которая иногда приводит к убийству внутри вида, что вообще для биологии странно, ну, типа убивать представителей своего вида значит ограничивать поток подобных твоим генам, генов, которые передаются дальше. По идее, ты должен хотеть не только своего процветания, своих потомков, но и потомков близких родственников, потому что гены у вас одинаковые, и потомков тех, кто на тебя похож, потому что у вас гены почти одинаковые, у вас много одинаковых аллилей. Продвигая как бы, когда я забочусь о этих любых своих подруг, я в том числе как бы свой, ну, не то, что непродуктивный успех улучшаю, но с точки зрения гена я делаю все правильно. Потому что те дети, которые вырастут, остаются своих детей, они на меня сильно похожи. Хотя я ими не родственник ровный, напрямую. Но наши с ними общие предки жили на земле в пределах последних 2-3 тысяч лет, скорее всего. Потому что мы все с восточной равнины, да? Поэтому, в принципе, я все равно способствую передаче своих генов вперед, хотя это вообще даже не мои родственники. Я там не о племяшке, да, забочусь. Вот, это тоже нужно понимать. И вообще убийство внутри вида для эволюции очень странная идея, то есть она ну, как -то нездоровая, наверное, можно сказать, что ли. Нормально убивать представителей других видов — это окей. Своего вида довольно странно. Однако мы видим это у разных плекопитающих, не только у человека, когда появляется, собственно, скучность населения. То есть мы, например, самый высокий уровень внутривидовых убийств в природе не у людей, несмотря на все что на количество... Ой, это очень странно. На живых разборах по пьяни, которые мы встречаем, и мировые войны, несмотря на все эти вещи, самый высокий уровень у нас Мировая война унесла много жизней, но только людей на Земле было много, то есть процентно это другие, все равно цифры не такие на сайте значительно, как нам кажется, когда мы читаем новости утренние. Самый высокий уровень внутренних убийств сейчас зафиксирован у сурикатов, у миленьких симпатичных сурикатов, которые мы сидим в зоопарках, вот, на сайте это, во-первых, довольно страшные хищники, Вот, но это как и ежики на самом деле, и долгопят, но не важно, важно, что они живут очень скучно. В подземных условиях, в подземных норах часть времени проводят на поверхности, но много времени вот, не только в муравейниках, как мы, а еще и подземных. То есть, ну, uh -huh. вообще комфорт очень низкий. Скоро мы туда тоже перейдем. Посмотрим. Я надеюсь, как-то по-другому решится. Ну, в общем, а, да, идея в том, что вот у них тоже, у них уровень агрессии высокий, он трудно контролируется, приводит к убийству. И что касается людей, то вообще на костях древних людей мы очень долго не встречаем никогда следов чужого человеческого вмешательства. То есть ни следов убийства, ни следов, что с его костей мясо срезали. Вот до неандертальца, до каннибализма, есть ощущение, что люди жили маленькими группами на больших пространствах. Они мало встречались, и, скорее всего, если встречались... У них не был первый реакции агрессивной. Наоборот, они могли покоммуницировать, там, женщинам, меняться, еще что-то сделать. Скорее всего, война появилась не так давно. Ну, в смысле, война, когда ты прям идешь убивать других людей. У тебя прям задача что-то такое у них Наверное, ну, то есть, если поначалу, видимо, это было, как минимум борьба за ресурс, условный какой-то, там, Мы за, знаем, за, какой за лучшее место стоянки, за самок Нет, и так за далее. Да, за самок, да. Uh, ну, Считается, да... что все первые войны были за женщин, потому что. Женщины часто умирали при родах из-за ожоги у нас голова. И что это был сам? Это был Самый дорогой и невосполнимый и необходимый ресурс. Потому что Земли всем хватало, еды всем хватало. И ну, стоянку-то да, где сделать. Народу реально было, ну, в пределах там 10 тысяч, тысяч людей на всей планете. Вам хватит места всем, абсолютно точно. А женщины все время умирают. И если у тебя ребенок умирает в природах, это грустно, но через год будет новый. А если женщина умирает в природах, то следующая женщина будет лет через 14, в хорошем случае, если родиться. И mm -hmm. поэтому это считается: ну, как бы антропологи считают, что первые войны скорее всего начались 300-100 тоже тысяч лет назад и скорее всего были за женщин то есть мозги уже как у нас, таз уже как у нас есть проблемы с рожницами и скорее всего это было то, что тебе, если тебе это не хотят отдавать, то есть смысл взять силы то есть не жалко убить сколько-то мужчин за то, что у тебя в племени были женщины вот. Но потом, ну, с появлением, соответственно, с аналитической революции 10 тысяч лет назад, земледелец, скотоводство, сельское хозяйство какое-то примитивное, у нас появляется второй ресурс, за который смысл воевать, это территория, это те земли, где ты можешь что-то выращивать, потому что это уже не любая земля, если ты охотник-собиратель, тебе более-менее любые леса годятся, если ты земледелец или скотовод, у тебя есть требования к тому, где ты хочешь жить, и... Тут появляются войны как бы, нового порядка, ну и те, с которыми, по сути, мы знакомы, потому что войны исторические, чаще всего, это войны территориального характера. Не знаю, мне кажется, территориальный фактор может и более... За древни... ресурсы, не... за территорию. А, ну, это, кроме женщин, территория, как бы, тоже очень важна, тоже даже у, я не знаю, самых разных видов животных, я не знаю, у тех же самых волков, ну, то есть очень жесткая борьба за территорию. Это... Ну, потому что это человек... ресурсы добавляют да, да то есть это как бы ресурс в любом случае наверное какую-то роль играл но я имею, имел ввиду то что наверное более распространено это стало ну во-первых просто с ростом населения на планете да, а во-вторых наверное да орудия. уже после того как оседлый образ жизни видимо начался а, и уже появились какие-то более сложные социальные конструкты, как религия, политика и так далее. О, да. ну, то есть породил Идеологическое наполнение, в общем, так скажем, какое-то различие между людьми появилось. Давай подытожим последний, так скажем, вопрос. Какие последние исследования, не исследования, а открытия в области антропологии вот, за последние годы, например, делаются. Вот, одно из того, что я читал вот буквально на днях, то что сейчас из-за из того, что тает очень много льдов, находит безумное количество и людей, погибших в льдах, и остатков каких-то стоянок и так далее. Вот там нашли несколько лет назад лыжу, Uh -huh. Сейчас ну, там просматривали спутниковые снимки того же региона, увидели, то, что снег там растаял. Приехала группа, обнаружила, обнаружила вторую лыжу то есть как бы одну пару <laughs> просто как бы составила И это как бы, ну, прям очень круто и говорит о том, что вот какой-то там ну, тысячи лет назад были уже лыжи у людей. Uh -huh. Это прям офигенно. Uh, то есть есть какие-то вот, тоже исследования, вот, открытия? Ну да, и в дополнение, в завершение, нерешенные проблемы антропологии. Ты, извините! Я вроде задал вопрос. Рома, да, я буду пока отвечать сейчас, если что, да. Значит, про лыжи мы, кстати, давно знаем, что это очень древняя штука, хотя мы сами лыжи не находили, зато в петроглифах Лыжи уже много тысяч лет известны. То есть мы знаем, что люди на лыжах ходят очень давно. Это это в петроглифах на рисунках. Да, да. На белом море гравировки mm. там несколько тысяч лет 6-8. И там люди на лыжах изображены, прям за ним лыжня тянется сам человечек на двух лыжах и за лосем идет, а от лося вот так вот следы, то есть снег. Да, да. То есть я к тому, что еще мы все советское время знали, что лыжи старенькие, прям давно существуют. Но приятно найти физические лыжи, это правда. А еще приятнее будет найти мумию человека, который на этих лыжах погиб. Вот это вообще будет топчик. Будет находите же подобные там ледяные люди, вот эти замороженные? Да, ну просто они очень точные, редкие находки людей. То есть мы кучу разных мумифицированных фалм находим в болотах, это правда, ее много-много разные там львят и мамонтят вообще кого угодно а люди это редкость такие находки есть действительно ну вот ради ЭЦ, ради этого ледового человека сделали специальный институт у него свой институт собственный который полный разных ученых химики, расскажи и вот как раз про вот этот второй, потому что я думаю очень многие зрителей просто не знают про это Ам, в... сейчас я боюсь что-то напут. мне кажется в швейцарии а, был обнаруж... обнаружен мумия человек которым тоже там по 6 тысяч лет а, то есть он умер Примерно в это время я оказался захоронен в болоте. Болото это классное место для смерти, если вы хотите достаться ученым будущему, потому что там живут на кислые бактерии, которые консервируют то, что попадает, то есть они не дают бактериям разложения, гниения, разлагают ткани, да, они участвуют в мумификации. И человек там еще он так еще удачно обледенел, поэтому сохранился хорошо. Когда ученого нашли, они ликовали, потому что у тебя есть человек в одежде, с зубами, глазами. Ну, глаза там почти никакие, но очень теми, с волосами. В общем, и ты видишь, какого у него цвета кожи и волосы, ты можешь проверить свои там, генетические следы, как мы это определяем да, сейчас по генам. 35 набор, 35 генов, система Вот Можно проверить это на древнем человеке, что все, как, какие данные ты получил, какие данные ты видишь своими глазами. Вот. И ради него создали немецкое, швейцарское. Еще одна участница страна, я что-то сомневаюсь, мне кажется, не Бельгия, не Франция, что еще кто-то, наверное, собрали большой институт, в котором ученые разных, из разных областей работают, там есть и судебные криминалисты разные, судные эксперты, потому что, ну, это не кости этот человек, он мумифицирован, он обезвоженный весь, но у нас есть его ткани, их можно изучать, то есть можно а изучать его болезни на мягких тканях. Умер естественным способом, потому что я слышал тоже про такие находки, там э, вот буквально пару лет назад тоже читал историю, что человек ну, нашли вольдах, нашли. Угу. А, да, и человек там с ранением от стрелы, по-моему, был, или что-то uh -huh. такое. Да, у этого тоже стрела есть. Ну, то есть, судя по всему, тоже застрелили, причем с холма, там, траекторию стрелы тоже восстанавливали. — Вот, может быть, я про это и читал. — да, <свят> как-то так. Да, для него понятно, от чего он умер. Это, кстати, тоже интересно, то, что на костях не всегда есть следы смерти, мумии в этом смысле часто поинформативнее. Ну, в общем, к тому, что пока таких находок мало, конечно, хотелось бы больше. А что касается вообще находок последних лет, ну, есть, есть две области, где вот в антропологии вообще открытие. Первое — это нашли что-то очень крутое, как Homo a Lady», как... Ну, там, как Фореские как вот сейчас Бадаэнсиса нашел. это что это такое, носить название? Это все какие-то виды древних людей, чаще всего они какие-то изоляты. То есть это не наши предки непосредственно, это как раз вот как не на детали веточки, которые были и кончились. Вот холм на лет, человек утренний звезды. И это 200-300 тысяч лет назад в Африке жили супер мелкого размера люди. Как... Не совсем как пигмеи, но в общем такие пропорционально не похожие на нас, маленькие, при этом они жили на острове, на острове понятно, как вот флоресский человек, понятно, почему он там маленький, остров давит сам, на тебя большим быть невыгодно, а тут на континенте, и в одной пещере там больше полутора тысяч костей, много индивидов сразу, то есть такое ощущение, что ты скидывали, что это тоже такое, ну не то, что погребение, но погребальная практика, что мы всех мертвецов утилизируем в одном месте, там у нас mm -hmm. армия рагорна, вот. А, Как-то так. То есть, это одна сторона находок, да, что мы можем все еще найти кого-то такого древнего в хорошем правильном месте. А, а другая сторона находок это методы датирования. Физически-химические, новые, разные, связанные с оптикой оптиколюминесценцией, магнитными разными явлениями, как у тебя в кристаллах кварца, который лежит рядом с костями, электроны, в каком положении стоят в узлах это кристаллической решения. Получается, когда уже фундаментальная наука сложная, там, физика, химия помогают расследовать, по сути, события тысячи лет назад. Да, да, абсолютно так. Но штука в том, что антропология — это важно. То есть я не могу это присвоить себе и сказать, что мы антропологи это открыли. Нет, эти методы создают фундаментальные ученые из физики, химии, геологии. Но они очень помогают нам в итоге. Uh -huh. То есть они работают на нас очень хорошо. Вот, такие две области. А что вот, ну, то есть, окей, хом на леди, потом ты сказала... Флорески а, это вот вид, это... Который живет на острове. да да, да, да И еще какой-то. И Бадаэнсис, я сказала, это просто в Последнюю неделю у меня новости Им кишат, вышла публикация Что нашли человека, который ну, он, Ой, с ним пока непонятно На что он там претендует, на новое человечество Или что такое, но в общем еще один африканский человек Который пока не вписывается в, подпах, в существующие Классификации, и в общем непонятно Будет ли он считаться нашим предком, еще одним изолятором. А какие-то существуют Что с ним да. будет а, Слушай, да, но я пока, если честно, не могу сказать То есть я пока их не проверить Хотя бы 3-4 команды то есть... А то, знаешь, мы тоже, когда, не, ну, когда это... на леди нашли. Мы же не, мы же не научные статью пишем, а вот какой э, просто. Последние бы... сотни тысяч лет. Просто когда на леди а -а -а. нашли, тоже там Берг сказал, что, наверное, 2 миллиона это наши предки. Оказалось, 200 тысяч это изоляты. И это более вероятность, как бы выше вероятность найти такой изолят и свежую датировку, чем что-то супер древнее и неожиданное вообще, в принципе, математически. Вот. Ну, я, я к тому, что я не считаю... Ну, это, кстати, крутая и крутая находка, крутая пещера, археология очень крутая. А про них, кроме вот пары костей, что-то известно? А, да, у них был обмен веществ, хорошо адаптированный к высокогорному образу жизни. А, и у них есть современные... Ну, не то что потомки, они дали примесь к современным папуасам, меланезийцам разным, жителям островов Меланезии. А, а, о них известно, что у них было немножко другое насыщение крови кислородом. Ну, собственно, тоже адаптация к высокогорию, то есть получше, чем у людей сейчас в среднем, хотя у тибетцев похоже, но образовавшаяся эволюции независимо судя по всему. Mm -hmm. Вот. А, Как-то так. И знаем, что у них была довольно интересная культура, потому что у них были не совсем неандертальские орудия, а все таки немножко на свой лад. Люди, а люди, которые... нашли их еще орудия, орудия какие-то. Да, да. Денисов, да Но вообще Денисовую пещеру изначально открыли как пещеру кроманьонцев, людей, которые жили там последние там, 30 тысяч лет, mm -hmm. и там... Денисовой пещерой ну, Ран давно гордится, в принципе, 80-х годов точно, может быть, 70-х, потому что там есть находки костяных иголок костей, там есть разные браслеты и украшения, очень гладкие, вырезанные из камня сложным способом, то есть ей, в принципе, давно уже гордились археологи, а потом еще начали находить кости, и снимать более глубокие слои, нашли кости карманьонцев, нашли немножко кости неандертальцев, потом нашли кость денисов, которые нашли зуб денисов, и такие, блин, это ни на что не похоже. Это зуб больше человеческого, но не такой, как у неандертальцев, другие гребешки. Такие, бог знает. Потом нашли фалангу уделить донка, говорят, да, у нас тут новый no вид. То есть эта пещера, она как бы все приносит и приносит как такой нечерпаемый источник. Хотя на самом деле она выглядит довольно... Эм, ну, ну, не то, что тоскливо. Ну, в общем, это не то, что это выглядит какое-то суперкрутое место. Но при этом она оказалось в своем роде золотой жилы, потому что люди много раз там жили на протяжении последних 250 тысяч лет. Mm -hmm. И там куча следов разной нашей истории. И вот сейчас последние исследования, которые там делаются, тоже, кстати, в копилку таких открытий антропологических там исследуется ДНК, выделенная из разных слоев почвы. И мы видим неандертальское присутствие там, где неандертальских костей нет, что неандертальцы были там еще раньше, чем мы думали, приходили. Метиссировали земнистрами, скорее всего, что-то там такое происходило. Ну, То, что метиссировались, мы точно знаем, потому что кусок стопы – это потомок... Денисовского и неандертальского человека Собственно, прямой, первый ну, как бы, То есть мы знаем, что они гибридизировались ну, То есть это э, ребенок э, пары вот, э, э, Это взрослая женщина, других. да, да, ребенок пары Как бы из двух разных видов или подвидов человека Смотря mm -hmm. как мы их категоризируем вот. И это круто, что мы можем отслеживать Присутствие тех или иных видов людей По почве даже То есть если мы знаем, что они здесь жили, мы нашли их орудия. А как гены в земле можно найти? Там делается, ну, делается такой большой срез. Вообще, вирусологи уже давно пользуются этой методикой. Вот антропологам ее не так давно начали как бы, предлагать использовать: что ты выделяешь все тут ДНК, дальше отсекаешь всякие вещи, разной почвенной фауны. Ну, справа, всю бактериальную ДНК, во-первых, всю отсеиваешь целиком, потому что она тебя, в принципе, не очень интересует. Ищешь, в общем, то, чего там быть не, не должно по Ну, сути. типа, ты сперва отбира... выкидываешь все, что точно имеет к человеку отношение. И то, что остается, ты следуешь, какие аллели у тебя там есть человеческие. Потому что есть характерные гены, которых нет... Ну, они есть у других человекообразных обезьян, но на Алтае им больше неоткуда взяться, кроме как от людей. Угу. Вот, и ты можешь анализировать их. И по крайней мере, ты видишь, эм, ты не знаешь, ни сколько людей жило, ни какие они были, может быть, немного знаешь об их культуре. Но то, что они здесь точно были 200 тысяч лет назад, это так сказать можешь. То есть неандертальцы сюда доходили, и они делали это раньше, чем мы думали. Не 70 тысяч лет назад, а вот 200 уже делали в таком духе. Это пока приятное исследование, оно супер дедактивное. то есть оно тебе говорит только что Здесь кто-то был и трогал у вас рукой, все, больше ничего, но все равно, как бы. Вот, а, и последний самый вопрос просто, чего-то у тебя есть? Нет, я уже. Нет, давай. В принципе, ты уже начал эту тему раскручивать. Не, я хочу просто завершить. Давай. Я считаю, что больше было вопросов, Игорь. Можно последок на твою отвечу? — А, ну, окей. если уже гость говорит, что тебя было больше, я только рад. Просто хочется понять, чего в ближайшие годы, ну, то есть, если что-то прям такое вау в научной среде, чего антропологи там ждут, каких-нибудь ну, вот открытий. Я, в принципе, этот вопрос то хотел задать. Да, да, вот, что-то, чего, чего ждет антропологическая наука в ближайшие годы? Я не вижу предпосылок, для каких вау. То есть все, что я вижу, что антропологам нужно очень много монотонно трудиться, чтобы, ну, и этого они хотят по большому счету, чтобы не было идей переходного звена, чтобы у тебя... Ну, на каждые не знаю, 50 100 тысяч лет была какая-то либо находка, либо ну, какие-то свидетельства о жизни людей, чтобы история была гладкой. Когда учебник истории читаешь, там события тут одно за другим. да, Мы точно uh -huh. знаем тысяча. тысячный год, тысяча первый, тысяча второй, по месяцам часто знаем разбивку, что когда кто принял, кто Под куда пошел. По иногда, да, некоторые важные моменты. Вот хотелось бы человечество до исторического иметь разбивку ну, не с такой детализацией, не по дням, конечно, или годам, ну, по десяткам тысяч лет. Это будет, в принципе, вполне достаточно, Вот на мой взгляд. Я думаю, что многие антропологи хотят, чтобы мы нашли максимальное число вот этих изолированных видов, которые жили параллельно с людьми, но мне это, наверное, кажется интересно, мне кажется, это не неважно. Кто, э, никаких уроков они для нас уже не несут, скажем так. Не, ну какая разница? Это, если открыли новый вид, то человека. ну это вообще обалдеть, это же, считай, ты изучаешь… Пополнили. Э, ну, то есть, нет, ведь изучение не нас, а того… Ну, условно угу. очень, кем мы могли бы быть, ну, то есть параллельно какая ответ, как она развивалась, и, соответственно, сделать выводы, почему она вымерла. Например. Это размышление хорошее, но оно как у классического зоолога. Вот Зологи считают, что мы должны знать. Все виды, какие есть, и все виды, какие были, каких можно дорваться. Потому что это очень важно знать вот эти вот типа, количественные варианты, и кто в какую сторону эволюционировал, то есть куда кто укатывался. На мой взгляд, я не, не склонна так к у мне больше нравится эволюционизм, ну, то есть как бы, как бы не ученые в а ученые эволюционисты, для которых, в принципе, если какой-то набор адаптации оказался ну, не, недостаточно хорошим, чтобы дожить до наших дней, то, в общем, так ли важно его изучать? Я не как я скорее фанат, что-то, сказать, фанат науки в какой-то степени. Мне просто кажется, что очень круто знать то, чего никто до этого не знал. И неважно о чем это. Понимаю. У меня нет такой любопытства для меня. Это примерно как изучать прототипы, не знаю, смартфонов, которые там не получились. Он не работает в итоге. Но они не работает, зачем мне? Да, там какие-то есть ошибки. Но они поправлены правилам, у меня есть работающая версия. Я лучше разберусь, как он работает, чем изучу 40 попыток, которые не смогли. Что лучше iPhone? Android. Android. <laughs> мне кажется если антрополог это сказал <laughs> извини игорь андроид <Android> более <laughs> все это, все мы не рекомендуем <laughs> более спасибо что, что спасибо сегодня пришла вам. мне кажется очень здорово поболтали да спасибо вот. спасибо вам большое